Я вижу его. Скелеты, Ой, он милый. Давай, ты, ты быстрее скелеты. делай кирку. скелеты, когда они так нужны. Зачем все скелеты, Лука? Чтобы собаку бедную приручить. Мы все хотим своих питомцев. У нас для... мы... есть питомцы. Я вообще уехал в какой-то Монакул. У меня еще нет питомцев. Я отбываю еду. А а эти... Деньги лочат. У нас, по-моему, легкий уровень сложности. Даже еда не тратит скелеты. А, никого. да, Даже да, да. И... Так, все, ангелочек раз. со мной. Ой-ой, два, -ой. забив... раз, крипер, да. два, крипер. Заби, скелеты. А, короче, Олег, значит, Олег. Олег, Олег, Олег, Олег, Олег. Что, Что? ты, я ещё тут пособираю? Э -э -э План B. Вперёд! Забивные да, криперы! Ой, забивные криперы, забивные криперы у да. вот а, ой, пупчик, пупчик, пупчик слушай, я, бежу, Слушайте, я тебе скажу у нас больше скелетов у меня нет, у меня, скелет. у меня на у нас скелеты, и зомби, все на свете ай-яй-яй-яй-яй-яй я нормальная у меня одни криперы. А вот а. у меня голод пошел. Ой, ну все, я, я тут уже. Эй. Я тебя жду, я тебя жду. Я тебя жду. И ты знаешь, дайте. Я, я уже тут, а? Ты идешь в за... Я Сдохну. А, На... я лов. давай лов... ты иди отсюда выбираться. Ай, две тебе, косточки. Хочу... Убираться, ладно Купаться! Да, мне давай, собаки. Я... я в тебя верю. Собака два. что <рис commencer> неё... Но они не убивают жаб, потому что жаба амфибия. Вот так вот. Этот И... паркур, яркий паркур. А какая с этим связь? Потому что, смотри, аксолоты, амфибии и жаба амфибия, а вот голова нет. Зародыше. На, да, ну, ладно. Это росик. Таросик. Второй патриот главный. Так, люди, вы можете как-то крякнуться, потому что мы с вами соединились. Он у нас инвентарь сохраняется. Да. Да. Я уже три раза это сказала. Я уже сдох тысячу раз. Погодите, я, сам, я сейчас пупсиков меня... скелетов твоего... найду. Алик, теперь в один. Теперь в один. Ну, да он с... А он ничего не сделает, он тебе типа, бесполезный. <соценно> пупсик, иди к нам, пупсик, <соценно> пойдем покупаемся. Пупсики. А, пупсики. а я не... Где, Где пупсики, скелеты? Ура, пупсики убил. сделал, у меня урон нанес. Он урон наносит, но не в вот, подох, Ой, тут слизни, вау, как мне круто. Слизни Ой, только сколько не тут скелетов. Не какая слизница вообще. Нормальная. Лёгкая. Лягушка. По-моему, нормальная она. Да, да тебя вышло уже много Скелеты. раз. Стою макё. а ты знал, что в этой версии поменяли вот этого, скин, э, скин вот этого? То есть модель э, вредины. Ты знал, Таня. Уже встречал. Мы увидим. А, нет, а, не но если небольшие... люди, у нас не убил. Но есть лишь небольшие. Мы увидим. Короче, давайте мы найдем какую-то равнину, и, короче, на сами день мы вам скажем координаты, вы туда пойдете. Нет, подожди, ты идем, идем их найдем. А, я там много. Вы можете просто подохнуть? А, Тут много... Мы можем. А, М -м -м -м -м -м. Так что я знаю, примерно. Рапушка, может, умереть, пожалуйста. Можете умереть, тут очень много всех. Я да тебе... ум... Ну, мы умрем, и что произойдет? Они-то все равно будут. Слайма убивай, слайма убивай, точно. Слайм у убиваем. Короче, я най... я лучше реально сдохну, чтобы их найти. Да, лучше реально сдохнуть. Я пока не приеду, что собакой. <свеч> <свеч> <свеч> я не меня не буду убить, <свеч> я сам умер. Скелет, ты почему избиваешься? У меня есть скелет, у меня есть Кости. Олег, на что мы сможем? Мы можем сейчас голова злягут косина дома завести. Ладно. Мне надо, наверное, моего попсика на лодку как-то. ты где? Олег, ты где? Эй, меня тут это. Избивают, ну, немного мне тоже Нет. со всех сторон, с одной стороны надо, надо, надо день дождаться, а нас кровати нету. Ой, тут Так. Нет, это уже скоро светлеть будет, уже скоро светлеть будет. проблема проблемы скоро, а не сейчас? Хотя бы когда-то с собаки. Люди как сделать щит Я забыл. Одно железо, одно железо, одно железо и... А у меня нет железа, вот нужно щит сделать. С Одно железо. Потому что... Потому свое я железо потратил на одну железную кирку, на два ведра и остался одно железо. Ну, люди, надо всем сделать, потом будет щитами, потому что так не пойдёт. Так, толком, щиты, нужно уметь щитами пользоваться. Мне нужно мечтами сделать. Купщик, Волк, поехали. Я примерно помню, Чего? куда мы. Ну, вот. О, люди мне а, железо выпало. Я, с... я, за... За... Сейчас я себе сделаю щит. У меня щит уже ну, есть. Вот я примерно помню, как я ну, У меня я зомби гнила Интересно, интересно так люди, давайте да. начинать строить, наверное, дом уже светлеет. Давайте начнем строить Два... дом. Строить. Я думаю, вам сначала надо друг друга найти, сначала всем вздохнуть, а потом друг друга найти, а потом уже. Я да, сейчас у меня просто... лечу уже О, крики, привет, Здоровись. Да, здесь это дом был примерно детский добрый вечер, моих добрые друзья. О, давайте. О, я, я знаю, этим, Ой. О, может, домой возвращайтесь на, ну, типа, на этом. Так, да Пупсик, давай, убивайте меня, прошу. Пупсик, волк поехали. Ой-ой. ты далеко дома? Нет, я близко. Не мешай мне пупсик волк. Дура, ну, раз. Раз. Скелеты дура, они друг друга сражаются. Сделайте реально себе щеку. Мне бы железо найти. Ты висок, нужны нет. для тех, кто кому не нуждают. Но, по крайней мере, я и бищитов нормально справляюсь. Нет, пупсик, ты что, злой? не знаю скелеты так бесконечно не пошло бы я сейчас так зомби давай давай давай давай давай давай давай а давай давай давай нет, давай давай давай давай давай давай давай Олег я вас не Олег... А вот я вижу, грамот. где ты О... Олег я дайте ты... мне Я вижу я вижу Тедди ты... Олег, я, я вижу, Олег ты... Ты... Ну ты дурак Бецилоксуха Где мои собаки Теперь <с> um> Жизнь. Хотя я помню uh... где Эм, эм, Мне алмазы, конечно, блядь. Я ваш король. У меня, у меня такая алмазная керкаунь. Отошли все, я король ваш, все алмазы должны мне быть. У меня каменные, у меня каменные. Да, вот, молодец, алмазы, давай. На себе шахтер. У тебя еще там алмазы были, я видел. Он шахтер, где мой собакинчик? Чем? О, здравствуй, щека-торговец. Попсик, поводочек не хочешь отдать? Попсик, а, можете убить. Где Ладно. собаки мой? теперь? Я убью того, кто меня убил. Это воробушек-лайнер. Воробушек-лайнер. Я, я приду это... к тебе, я... мне все равно. Воробушек. Поводки, yeah, упали? поводок? Поводок первый я нашел. А, так, да, поводки, дайте мне, быстро, да. поводки, дайте мне. Да. А, а мне, да. мне, мне, мне тоже надо. Плюсь меня. Так, ты дел... держи один себе за мне. Лишь бы Лука нашел свою собаку, и вот пожертвую. Вы не офигели плеваться? Ты не обожевшие. Дэди, ты нашел? Ой, Лука, ты нашел свою? Олег, Олег, Олег иди сюда. Сзади, сзади, сзади, Олег. Пошли. Я понимаю, Кто как воробочий что Поймон, за... Это не воробочий кланер, это не воробочий кланер. Убей, пожалуйста, меня. Это, подожди, это, это, ворон, ворон. это, Ворон. Ворон, убей меня. Всё, иди с Ворона, знаете что. Потому что он просто за две серии уже в алмазной броне. Это геймот. конечно. Без опки, но гей ладно. Или... Ой, я думаю, не знаю. Олег, я тут покупаюсь. Да, подожди. Зайди а там, там что-то а под... О, спасибо. У Наши меня мне, Олег, мне, сейчас, мне сейчас, а, случился. Где, где мой пупсик теперь? Лена, Луки, ладно, идемте на поиски утки. Да я Иди пока тебе. своего пупсика не найду. Я тоже своего пупсика второго пошел. Ой, сказать. пупсик! Тут я где ты. был. Я нашел, я нашел твоего пупсика. Какого? Волка? Да, он в лодке. В лодке? Да. Где ты? Иди на ты. Сейчас, сейчас приду приходи на берег, на берег, на берег. Вот как, я тоже гри... вижу вулкан. Где гриб? Меня гриб У Меня гриб? до сих пор сердце чуть Я до сих пор сейчас. Да, там гриб, запашу. тут еще верстак стоит у берега. У берега? Да. да, у берега. Я понял, где-то это. Сейчас подожди туда иду. Мешай мне это ломать. Э, эти пупсики мои. Вот, э, вот Рек, вот прямой. О, вот собака луки. Я луку Собаков. пойду искать. Лука, лука Она, как ты быстро до нас дошел! Ты да. просто слышишь? Вот твой пупсик. пупсик. Олег, у тебя есть кости? Да, да у меня целых вижу. две косточки. Давайте я буду. Сейчас. Так, пупсик. давайте добудем, себе дерево пойдем в лодке по пыли. Нет, подожди, пупсик. нет, мы остаемся здесь. Болотик. Олег, тут еще одно дерево. Ты чё, давай, окей, исследовать. Да, так, подождите, идите на ту, идите на ту. Ой, Лава, ты что делаешь с моим пупсиком? Мой пупсик не сдохнет. А мой, мой пупсик и так уже там сколько пережил. Где, где мой пупсик? Ходит... Пупсик, я застрял, пупсик, помоги мне. Ух, я всё, Я, я ищу своего пупсика. Да, а Походите со мной в океан пойти? Э, в воробушек лайнер как... вроде бы. Воробочка лайнер, подождите. Пошли. Это Вор... Воробочка, это ты? Да, да. Сейчас, лодку лотусу замещу. Ой, пошли, пупси. А, я уже зашел. Четыре человека, а так. Нет, они с собой. И... И... Вот мои пупсички. Э, Плывёте со мной? Да. Ты да, да. Подождите, пожалуйста. Ну, конечно, Пупсик мой. Да ты Пупсик. Ну, пупсик, пупсик надо. пошли за мной. Тут Пупсик Я застрял. Надеюсь, что... Тут один Пупсик застрял. Да. он это... а У меня Пупсики не застревают. О, так... что это за ёлки такие? Это пупсик. биом, это биом. Пупсик, поплыли лесом. Пупсик. Мной. Это биом, это лесной биом. Но... Пупсик, ты залази да. в лодку. Тебя будут звать Алия. Пупсик? пупсик, мой главненький. Тебя будут звать Алия. Аля Цезарь, Алечка. Аля, пошли, пошли, пошли, Пошли, малышка. Аля, пойдем. Да, прыгать. прыгать умеешь, но не прыгаешь. Алечка, пойдем. Там... Так, пойдем, Аля. Я тебя познакомлю со своими друзьями. Вот. Будешь дружить с Делакурой. С ангелочком. Вот у меня ангелочек. Ну, из, одной, из одной семьи как никак. Все, приведу тебе. Вот будешь жить, поживать для добра, наживать. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Пупсик, мы с тобой, конечно, сейчас немного потерялись. Ну, я помню, то что мы да, да. Чтоб пупсик за мной шел. Вот видите, я пупсика за мной потерял. Пупсик. Постой, нет, пупсик. А ну стоять, пойдем. Идти вечность за тобой следить. Так, Алечка, пошли. Сейчас кого-то мы здесь найдем. Ой, я Луку вижу. Лука, Лука, Лука, Лука, Лука. Ой, Пупсик. Пошли, Пупсик, за мной. Лука, назад, иди. Ой, я упал. Лука, ё-моё, ё, -моё, ё -моё, в пещерку упал. Я видел только Лука, сзади, я сзади Пуп. тебя. Есть что-то пожрать? Хочу... Есть что-то пожрать? Я же Конечно, есть, есть. Я тут эту... Э, смотри, знакомься, Лука. Уголь, я нашел уголь и железо. А, твои? Это Алия. Алия. Алия Цезарь. а мне надо забрать. У меня же есть ягодки. Пупсик, ты куда Стой. Стой, уголь, железо. Тут уголь и железо, забираем это все. Так. Опа, все, пошли, Пупсик. Пойдем. Да держи, подсобирай. Да, ты мне можешь дать камень. Да, а это будет кто ты будешь? Я почти сломалась. Я сломалась. Это будет, <плодисмент> конечно же, легендарный... У меня есть верстак, люди, давайте... А. Татарс... <плодисмент> это татарская собака будет. Yeah, у меня дерьмо есть, у меня дерьмо А почему yeah, ты не ощёл с сынки и А4, уже... ладно, а <плодисмент> Это хеллоу собака, хеллоу собака, хеллоу док, хеллоу док. Ладно. На этом будет заканчиваться, спасибо за просмотр, всем удачи и все, пока-пока.